Всем привет, вы на канале NGM. Мы сегодня играем Brawl Stars, Я сегодня вам покажу моих два новых бойца, и как раз вам покажу э, новый гаджет на Барле. Никак. Мне еще чуть-чуть я весь Браво Пас уже э, прошел. Давай, давай, давай, давай. Шерри, ультуй! Что ты не ультуешь? На! И я еще поджог. Сейчас будет там, наверху будет подсказочка на другое видео прошлого. Там будет, там будет видно. Ну-ка, иди сюда. Спи по тебе Это нани. Я выбил нани. Не знаю, просто из ящика выбью Не знаю, получилось непросто. Эх, ой эх, эх, он сам улетел, а не тундру. На, на, сюда. Да куда ты убегаешь, Бобик? И все, все, все, все, все. Кто это хочет полететь? Э, ну ты же только что злился. Ну да, понятно, как обычно, умираем мы всегда. Первый. Нанятый а был боец. Сейчас я вам покажу моего еще одного бойца. Это Тару. Тарочка. Где у меня эта Моя. И у меня еще на ее скине купил. Это очень прикольно. Мне еще надо одного бойца. И у меня будет уже 30 бойцов. короче, выходим. Давай погнали. Мне кажется, я только зря Тару выиграл. Потому что он проиграл. А тут за Динамайка тащу. Я не могу никак выиграть. На, на, на, на, на, на. Тара, Тарочка моя. А, запрыгнул сам. Видите, вон там он сидит в рог. Его как-то сюда откинули. Ну и вот, давай, помогай, что тут? Не помогаешь, только время теряешь и сейчас проиграем. Я не хочу проигрывать. Так, ты чё? Ой, вау, хорошо, что я кинул Есть время убежать, но Брок хочет затупить. А нет, Брок, только хорошее дело сделает. Ну он-то сейчас туда улетит, а я куда? А-а-а! Помоги, Брок! Называется, друг. Зачем ты просрал? Называется, блядь, как хоть молодец, блок. Называется еще. Проиграем и все, что будем делать. Ай, он улетает. Ой, я чуть сам то не улетел. сейчас будет злиться. Сразу злиться, Ч ⁇ я говорю? А, валим, валим, давай, давай, давай, давай, вали, ну все, я уже не боюсь, а, нет, я, я не боюсь еще. Я не боюсь, пьюсь. Э, отвали! На! Не плохой мальчик, плохой поделок. Ну ты зачем? Ну вы увидели, просто какой-то дурачок слился. Сейчас, ну, я вам покажу гаджет на барле моего. ху, -ху, -ху. А, давайте начнем. Одиночная. Сейчас будем начинать. Да, пробуем... не закинуться, а просто. Огни. мы. Сейчас я вам покажу, как это гаджет работает прямо на Вот Покажу вам это гаджет. Вот, он замедляет. ой ой ой, -ой -ай -ай -ай. Все, все, от ой все, что, что тебя, ты делаешь? Тебе замедлил? Я же могу тебе перекинуть. Ты что, совсем? Зачем я гаджет кину? Ну-ка, стой, что? А! Это я должен тебе такой смайлик показать злостью. Один кубок. мы все равно сейчас сыграем. Я вам только не показал почти. Про этот. Весь потратил сразу. Сначала нечаянно нажал второй раз. Уже специальный, третий раз специальный. Если Леон сюда придет, я уйду. Нет, он не сюда, значит я не уйду. Ну-ка, пошел нафиг, а. Прилетел называется туда. Такой, эй, лови птичку. Ай! Вот так вот мы показали вам всех бойцов моих и ща... новый бойцов, а сейчас мы за динамайка поиграем, еще задание пройдем. и <смех> Ну как, для специально. Не знаю, просто чтобы ты не я затяню, так что посмотрите вот увидите вот это вот такого ранга? там какая-то кровавая царапина. Я, я не знаю так кто это. я хочу узнать. или просто это так сделали. а это там, запутая дурость, я хочу узнать. и ой, ой это не урод. Ну отойди. мне мама, да Четыре 4 к Спасибо Мне все равно меньше Если его 10 бы было, другое бы делать 20 Ой, крысить нельзя Вспомни Блин, Так, он там сейчас будет крысить кто-то А я буду здесь крысить Все Капки Вау, вот тут должен кто-то подойти точно, обязательно. Целые две баночки. Ой, баночки. Две бутылки усилители. Или на регититере. Или... или что это вообще там? Новые слова мои. ку ку ку ку ку ку ку ка, -ка, -ка, -ра -ка -ра. ку ку ку ку ку ку ку ку Валить, я на пол пока все все пока макс я это давай, сейчас убьют наверное всех а -а -а пошел ну, ничего на третьем месте тоже ничего и да еще последний раз надо выиграть и будет у меня я, кстати, хочу очень себе получить скин на Гейла и Вольта. Очень хочу. Но еще Воль... Вольта не вышел. Скин на... на Биа не вышел. Ладно, сейчас последний раз надо выиграть. Чего? Сейчас мы поиграем уже в нашу любимую Кулю. Разгром Сити. Вот тут я как-то начал играть, у меня такая команда удачная, пахнет почему-то, у меня это, почему-то я не знаю, мы почему-то, у нас было 20 жизней, мы почти уже вот выигрывали, а почему-то не выигрываем, никак не успели. Поп, поп, поп, поп, поп, закидываем, давай, давай, давай, давай. Так, вот сейчас закид закидываем. Чем мы сейчас его закинем? Ой, с люка. Ну вот ты злюка Я такой, Ой. вот у меня был гаджет. Чего он не бьет? Молодец, молодец. Он что-то по мне не бьет, когда шел. Ой -ой -ой -ой -ой. Давай, ворон, мы должен к тобой-то затащить, ты же ворон, ворон, ты должен быть вороном. Ой, давай, давай, молодец, закидываем все. Ну, мне кажется, не успеем. Потому что там уже 40, он побеждает, он у нас 50. А, уже вот, кисло. Давай, а, на, получил. блин а тикань а, а, какой-то все мне не надо упасть так я и так боюсь весь закрутил тобой. тобой друзья игру 30 30 30 ага быстрее надо друзья были бы сейчас ну куда ты нет стой помогайте друзья давай музон включай свой Ру ту рутуру, Ру -ту, -ру -ту, -ру ту ту Ай, ну все, он победил. Не скончаться с ним. Ай, он еще и разозлился как раз в этот момент. Таскай его там. Он сейчас, он сейчас ульт, под ногу придет, наверное. Вай, да, два домика осталось. А уже один домик. Ну, ну, почти его грохнули. Ну как? Как? Я даже вот эту вот двигаю. А, как? Вроде на майку. Ладно, сейчас попробуем, начать. Одиночную сыграть. Шеда. В игре играл парную, а теперь я вот играю почему-то это, Не знаю, один. Мне так удобно стало. Без других. Просто больше кубков дается. Так она по-любому в кустах еще сидит. Крысик. Эй! Слышь? Вау, отцепись. Ладно, я все равно тебя просто так не отстану, отстану, отстану, конечно, уже так. Когда я тебя достану, она в кустах еще? Не, она в кустах. Она хочет убежать, типа, забояла. Все пока, мне не нужны неприятности. Я увидел увидела и сразу подумала, вот сейчас неприятности будут. Очень вкусно. О, май God! Не, это сочно, но я не выпью. Буду ждать. <сélare> <сélare> Давай, иди выпивай быстрее, пока я там не закину. Давай, погнали опа она там я видел опа она выпила тоже она не выпила Значит, она... у нее 8 банок было это много такой у меня очень сутки и мы прошли это и... не у нас не хватит еще не хватит не хватит на нашу наше задание Ну ладно, а на этом мы закончим. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не выпускать мои новые видео. Ладно, всем пока.